Тейхенбергер, Альказар, Шарман Шейх, отель 5 звезд. Сегодня в экспертных беседах с Турбанжур. Отель новый, относительно новый 2017 года, yeah. поэтому все новинки о, о, о отеле сегодня вам расскажем. Кстати, не путаем, что есть отели еще в, в стороне Хургаде мы говорим именно о Шарман Шейхе. Всем привет! Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжур. И со мной всегда наша команда, наших экспертов, Елена Грищук Привет! Привет, привет! Лена, Наш суперменеджер одного из офисов в городе Киев. И расскажет нам, что же ждет наших туристов в данном отеле. Ну, да, немецкая сеть отелей. Да. Вот его любят в Фургаде, вот, а тут все-таки вот появился и в Шарме, что да. он может не радовать. Это очень радует. И отель порадует, и все, что там есть, тоже туристов порадует. Отель новенький, свеженький, 2017 года. Отель с достаточно немаленькой территорией, 156 800 квадратных метров где-то так отель находится в бухте на несмотря на то что это у нас бухта которая одна из самых ветреных в зимний период вот, но Отель в данном случае Берет не морем здесь То есть, ну, море есть в любом случае Оно никуда не делось, но Здесь достаточно длинный понтон 600 метров Мы знаем, что есть и длиннее Мы знаем, да, что есть и длиннее, поэтому То есть, при желании, самые настойчивые Могут дойти до моря, если они не дойдут Их могут довести на мини-машинке Вот Ну, для тех, кто Для тех, кто доберется до конца понтона, есть тоже приятные бонусы. И, э, там есть бесплатно ласты, бесплатно маски вот эти вот ну, на, на все лицо, которые сейчас новенькие. То есть можно спокойно пользоваться бесплатно и наслаждаться морем. То есть, ну, кто добрался. Ну, как бы я же говорю, можно так также и доехать, возят на машинках. прям по понтону? Да, да. прям по понтону. То есть этот понтон еще тоже гости ждали, пока его откроют. Его достаточно долго делали, потому что после открытия Открытие отеля у них не было своего понтона, и гости пользовались понтонами соседних отелей, но сейчас у них уже есть свой стационарный, крепенький, красивенький, то есть все стоит. Отлично. Вот Отель, ну, как бы, понятно, это сеть отелей, сеть отелей высокого уровня, как бы, как он себя позиционирует и так оно и есть на самом деле. В данном случае красивая территория зелененькая, то есть, ну, как, как, да, как для египетских отелей, красивые локации, шикарное питание. Вот туристы наши тоже приезжали, просто вообще рассказывали в о том, как там много всего, как это вкусно, и вот, наверное, все, что захочешь. Особенно рассказывали восторженно про морепродукты, когда вот да, вот мы любим в шарма шейхе ездить в старый город на рынок покупать креветки на развес, да, которые сразу же там готовят, а там оно прям, прям все есть. Да? То есть, ну, как бы, на самом деле, все, что хочешь, на любой вкус, это все есть. Вот, вот даже да, сейчас на фотографии у нас показывают. Есть а-ля-карт рестораны. Ну, видно, что да. такая вот красивая подача, ну и, и даже выглядит вкусно, вкусно даже захотелось. Да. Да, действительно, оно выглядит вкусно, фреш на завтрак. То есть это все тоже бесплатно, на выбор там тоже определенное количество есть. То есть, ну, то есть это по, тот... по максимуму, Да, это тот, тот, тот, тот уровень, кто, знаете, как говорят, мы хотим в Египте вот уровня классного турецкого отеля. Да, uh -huh. вот как бы сюда можно ехать спокойно, с закрытыми глазами. Вот, останется останется уже. Есть и турецкая сеть отелей, и да, в шарманшей. Вот, но. Да. Э кому, скажем, интересно, да, и немецкая сеть отелей, это тоже действительно говорит о хорошем качестве, но ну, и как раз вот тоже запрашиваем, э, вопро запрашиваем вопросы, вопросы есть, да, по поводу э, новых отелей, вот когда mm -hmm. все-таки вот предыдущий отель, мы говорили, он там 94 mm -hmm. или там 98 -го года, то здесь как раз вот из новых отелей, mm -hmm. но при этом, что классно уже обжиты, то есть, да, вот вся концепция налажена, уже открытый понтон, то есть, mm -hmm. да, уже э, там хороший шеф-повод, ну, то есть, вот все-все-все, которые на, на первоначальные такие есть какие-то могут быть, да, быть нюансы то здесь уже все устаканилось вот и работает на полную действительно можно почувствовать весь сервис да, и да. весь уровень отеля на полную да и сервис и уровень по поводу сервиса тоже восторженные отзывы были персонал приветливый персонал старается то есть какие-то запросы даже в плане вот кто там аллергик я не знаю там кому-то одно питание кому-то другое кому-то диетическое то есть это все можно найти, того, что не найти, это можно заказать, это приготовят. Точно так же и для деток. То есть если что-то не найдешь, то есть по под заказ готовят, это тоже, ну, как бы это нормально, это в порядке вещей. Если мы возвращаемся к местоположению отеля, что эту бухту у нас не очень любят, да, в зимний период. У -у -у. Но с той же стороны, как бы, ну, ветер дует везде, где-то меньше, где-то больше. Вот, здесь бассейны все которые есть, они подогреваются в зимний период, поэтому, ну, как бы достаточно комфортно можно купаться. Если, допустим, в море прохладненько, да, будет, то в бассейне можно купаться. Ну, и, кстати, вот есть тоже отзывы, ну, просто от, по бухте Наубей, да, mm -hmm. вот когда мы так отговариваем каком то февралетом или в январе, mm -hmm. да, то есть, ну, не едете, там, ну, ну, не то, что не едете, давайте мы вам подберем mm -hmm. отель в бухте в первую очередь, да, то есть у нас там что-то было с аквапарком, то есть, или вот, где-то по цене, mm -hmm. да, могут быть отели, ну, то есть, по каким-то своим причинам, Убирают, и вот все хорошо, как раз эта неделя была и безветренная что вы нам тут рассказали, что тут да, так ветрено. Да, то, есть, да, то есть, да, и бывают такие да. моменты, действительно, это э, погода, природа, да, то есть, как она вот может быть в тот период, и вот может быть даже вот так на Новый год, год кто-то поехал, классная была погода, mm -hmm. а уже на Рождество было более ветрено. То мы как раз mm -hmm. об этом и предупреждаем, что да, бухта Набкбэй, то есть, да, она все-таки самая ветреная, и лучше выбрать, например, в бухте. Но, тем не менее, вот есть такого уровня отели, да, которые находятся здесь, и все-таки хочется поехать, например, и в этот отель, да, ну вот есть нюансы в плане э, погоды, и здесь вот как повезет, но, но отель но же не постоянный да. период времени, да, да конечно, да, то есть, не мы, тут то тут то есть это не значит, что сюда не надо да, ехать, да. да, просто, ну вот бывает так, а бывает не так, также у нас, да, сегодня плюс и завтра плюс 20. не да. всегда угадаешь, поэтому, то есть для нас это точно не удивительно, то есть, ну отели спокойно стоит выбирать, кто хочет хороший высокий уровень Сервиса, питание, номерной фонд территории, это все будет. Что касается детской концепции, да, вот для кого больше позиционируется этот отель. Отель, наверное, больше позиционирует себя как отель, ну, семейный отдых в любом случае, да, вот можно. Но здесь не будет какой-то активной детской анимации, здесь не будет аквапарка, здесь не будет горок. Вот, здесь есть детский клуб с детками, будут играться, да, будут Вопрос, подскажите, да. по детскому и диетическому питанию какой выбор? А, ну вот это ты говоришь по, именно про детский формат. Да, детское, детское питание есть, диетическое питание будет, да, но... Э, ну и также и заказать можно, uh -huh. вот как в если вдруг ребенок что-то любит, это можно заказать у повара, и это приготовят. Э, детский клуб тоже есть, то есть там с детками будут играться, развлекаться, но вот такой вот, как вот, сильный э, уклон на детскую концепцию. Буду ж говорить, кто хочет аквапарк, там его нету. Может Можно построить, съездить. да. Можно съездить, может еще достроить, но как бы сам uh -huh. факт, фак, что сейчас нету. Хорошо. Ну вот mm. еще с вопросов есть. Посещение а-ля карт. То есть платное, бесплатное. Да, да, бесплатное посещение, ограниченное абсолютно всех а-ля картов. То есть, то есть просто записываем? Да, просто mm. заранее записываться mm -hmm. в тот а-ля карт которая понравится, и посещаем соответственно. Ну, отлично. И есть ли водные горки? Ну, да. вот это да, <свеч> <не, не, не, свеч> Они не, не, не, в шоутехе есть, но не в этом отеле. <свеч> нет, в этом отеле нету, да. Сюда как бы мы едем не за горками, сюда мы едем за красивой территорией. Вкусным питанием, за сервисом, за, ну, море, да, море есть, просто за него чуть-чуть прогуляться, Ну, кстати, вот в Хургаде, да, вот в Аквамаджик Штагенбергер как раз вот есть там свой аквапарк, но вот мало если очень хочется эту сеть и скомбинировать еще с аквапарком, то тогда можно в Хургаду Штагенбергер Аквамаджик. Хорошо, ну и давай по вопросу по стоимости, да, тот вопрос, который всегда тоже интересует, сколько стоит данный отель, выбираем самые-самые интересные предложения на данный момент, имеет свойства меняться, поэтому запрашивайте на момент, когда смотрите наш э, обзор, вот, и мы вам все подскажем. Да, на данный момент э, мы смотрели на ближайшие даты, самая выгодная. Цена у нас будет на 10 октября. Стоимость... Э, так, это у нас... Не Нет, это отель. не тот отель, нам тот отель. Нужен, Да, да э, стоимость на двоих взрослых будет 2024 доллара. Это, вот, кстати, тот отель, который вы только что увидели, он тоже будет в обзоре следующим да. просто вот, 2020 долларов, это с 11 октября на 7 ночей, полный туристический пакет с перелетом, проживанием, питанием, все включено Если мы берем с собой ребеночка, то будет стоимость 2305 долларов на троих человек Угу. Но всегда, сейчас, на самом на деле, ночью. вот то, что мы пугали бухта Напка, может быть, ветреная, то сейчас как раз самый-самый сезон, поэтому... Да, вот. Сейчас, да, ветра, да. это где-то вот можно уже начинать немножко опасаться ближе к концу ноября. Угу. Сейчас спокойно ехать, погода комфортная, отличная, ветров нету, то есть э, ехать просто и наслаждаться солнышком, моречком... И всем, что предлагает э, данный отель. Да, ну и на самом деле вот классное предложение будет, да, если это будет на детские каникулы, то что сейчас одно из самых запрашиваемых, да да, да, да, уже новый год активно бронирует, и отели хорошие бронируются действительно заранее. Вот поэтому, если планируете на эти или на другие даты, звоните, пишите, номер телефона вы видите. Ну и мы переходим в блок отзывов, то есть да, отели инспектируем сами, конечно же, слушаем наших путешественников, турбонжур, как им отдыхалось в отелях, ну, и все равно следим за сайтом Top Hotels, какой же там рейтинг. А рейтинг у данного отеля это 4,91 из 5 возможных. Но, честно говоря, даже вот не помню, сколько делаем обзора, чтобы я видела такой рейтинг. Mm -hmm. Вот думаю, то ли он мало еще поработал, mm -hmm. да, еще плохих отзывов не написали. Но ну, а с другой стороны, как раз вот очень часто плохие отзывы в самом начале, когда да, отели любят открываться, то есть да еще не mm -hmm. все запущено, не об этом, ну скажем, не всегда предупреждают агенты, что может отель еще и работать. не на Да, -то, заявляют там. много, но. По факту приезжаешь уже дальше не все. Да, говорить. и вот как раз вот рейтинг отелей, как правило, в этот момент и портятся. То здесь вот видим все, в общем-то, на высшем уровне, но нашли все-таки, да, один вот плохой отзыв, он как раз вот сегодня опять вот возвращаемся к теме... Это было тяжело найти, если да. честно. Да, да, тяжело, ну вот, да, 4.91 из 5 возможных. Но вот был нюанс у людей, то, что они... А, так, ничего не предвещало беды, то, что они отравились, получается, в данном отеле, вот мы предыдущий отель 4 звезды тоже разбирали, был такой нюанс, и э, ну, не буду зачитывать прям полностью, тут много чего написано, и хочется, наверное, все-таки ответить, да, mm -hmm. то, что я думаю, ну, мы не можем прям ручаться, что это отель здесь ни при чем, да, ну вот, к сожалению, да. бывает такое, и у нас дома мы готовим, да, и что-то может случиться, мы можем покушать в каком-то ресторане, конечно же, они должны нести ответственность, но элементарно, если это ребенок, то вот можно даже не уследить, тут он ел, тут он что-то взял с пола, там потом опять мама не заметила и вот на самом деле может быть все идеально. Ну никто не застрахован, да, то есть и, и как мы говорили и в четверке отравились и как бы и в, э, в пятерке очень высокого уровня тоже, да, вот может, может что-то пойти. Ну, да, да. действительно это все-таки, ну, мы не хотим говорить, что это категорически не вина отеля, но все-таки, наверное, если вина отеля, то там бы, ни один ребенок все-таки, да, бы отравился mm -hmm. и такое, к сожалению, бывает. из деткой и со взрослыми вот ну и вот тоже э, как раз вот э, хотела бы отзыв посмотреть по зачитать по поводу с детками тоже отдыха и отдыхали с разными детками 2 10 и 11 лет отель э, супер здесь просто более уже подробнее расписано обслуживание шикарств персонал внимательный, э, но не назойливый. на какие-либо просьбы реагируют мгновенно например не взяли с собой зубную щетку обратиться по этому по, по, по, по поводу relations я не в течение двух-тре минут нам все уже нужно принесли в номер. Ну вот даже такие мелочи, казалось бы, но с другой стороны ну вот не знаю, в каком отеле вам так еще если это изначально не было вашей ванной комнаты. Отель очень красивый, все выполнено в белом свете в сочетании с зеленью, а там ее много просто шикарно. Пляж, песок вход в море, песок. Вот мы, кстати, знаешь сказали о том, что далеко до глубины но на самом деле не всем нужна и глубина да, то есть да, да. кто-то вот любит еще навку за того, что можно заходить с берега а, так, ресторан большой, все чистенько, официанты внимательные, еда очень вкусная, разнообразная и красиво оформлена. А, рестораны а картой очень советую, особенно... Так, чтобы я правильно прочитала <смех> тепаняки. Номера просторные, красиво оформленные, везде чистенько. Три больших бассейна, три маленьких. В общем, детям, конечно, не хотелось уезжать. Они, когда уезжали, так трогательно прощались с персоналом отеля, как каждому подошли, настолько они дружелюбные к детям. Вот, в целом, туристы, мы туристы, как говорится, со стажем бывали практически во всех популярных туристических направлениях и есть с чем сравнить. Вот. Так что, не знаю, мне кажется, добавить уже и нечего. Если вы любите новые отели и хотите хороший сервис в Египте, да вот часто все-таки слышим о том, что хорошего питания и сервиса в Египте не дождешься, да. то вот здесь он вас ожидает, ну а мы, конечно же, вас ждем в турбанжур. Звоните, пишите, если остались вопросы, задавайте и до встречи в следующих экспертных беседах с турбанджур.